Всем здарова! С вами Гидр94. Сегодня у нас тест на психику. Не засмейся, не подтанцовывай и не подпивай, и не залипай. На этот раз песня DuckTales. В собачьем стиле. И Я продержался. Напишите в комментариях, продержались ли вы. Давайте до следующего видео.